Хорошее замечание – Яндекс не дает дивидендов. Смотрите, вопрос в том, что есть компания стоимости, есть компания роста. Зато Сургутнефтегаз дает дивиденды. И доля Сургутнефтегаза, соответственно, сейчас достаточно высокая. Есть компания роста, есть компания стоимости. Есть компании, которая выплачивает дивиденды, а есть компании, у которых рост выручки составляет там ежегодно 30% и рентабельность капитала выше 20% мы соответственно вот в клубе допустим в клубе инвесторов да рассматривали у нас был съезд недавно просто в качестве примера раз уж там зашла речь смотрите вот допустим взять компанию Intel и ExxonMobil, Mobil да например вот у Intel у него прибыль растет там, в среднем на 20 в год нет маржин у Intel составляет 22 что такое нет Margin 22 это значит что когда компания зарабатывает 100 долларов то у нее у компании остается ее чистой маржи 22 доллара. Net Margin Exxon Model составляет 2, то есть Exxon может продать своих товаров и услуг на 100 долларов, при этом у компании чистыми останется только 2 доллара. Но люди опять-таки да, они начинают смотреть на дивидендную доходность Exxon там, в районе 9-10% и покупать, не понимая одной простой вещи, что дивиденды, которые Exxon выплатила, она просто взяла в долг кредит и, взяв деньги в кредит, выплатил акционерам дивиденды. Но при этом сейчас, опять-таки, у нее нет маржин составляет 2%. И выручка у нее особо не растет последние лет 5, размер выручки. У Intel а при этом, получается, нет margin 22, выручка растет каждый год. Компания выплачивает дивиденды 2,3-2,5%. При этом коэффициент дивидендных выплат составляет 30-37. То есть она еще и не всю прибыль отдает. Если она начнет отдавать там, хотя бы 50-60, у меня потенциал роста дивидендов от Intel, да, ну, то есть на момент там, неделю назад, составляет порядка 50%. Да, сейчас она по сравнению с Exxon неинтересна, да? у Exxon дивидендная доходность выше в три раза. Но дело в том, что перспективы у Exxon гораздо хуже, чем у Intel. Intel может еще раз... увеличить размер дивидендных выплат. У нее нет никаких долгов, у нее остается с каждых 100 долларов 22 доллара. И поэтому толпа будет покупать Exxon, а я буду покупать Intel. Хотя он никому не нравится. Но это уже в инвестиционный портфеле, это не в рамках проекта «Миллион за восемь». Да? Я вам просто показал, да, почему Яндекс в том числе включен в инвестиционный портфель. И самое главное, Яндекс сейчас и обеспечивает в плане прироста наибольшую доходность наряду с золотом.